Привет, с вами Оксим, и это нулевой сезон ультрахардкора. У вас наверное вопрос: что это видео вообще делать на канале? А я отвечу: мы с ребятами с вансайда, и не только, собрались и поиграли в ХК. Пришло у нас всего 6 человек, но от этого игра не стала менее интересной. Да, изначально не хотел делать видео. Ибо игра была коротенькой, прям совсем коротенькой, меньше часа. Но потом я пересмотрел снятый материал, и все-таки решился. И вот вы смотрите это видео. Ладно, все, не буду тянуть. Приятного просмотра. Все на месте, значит, А мы, уже все, да? Сразу так вот вот резко. Да нет. Ты Можешь его как врубить, если. Серьезно, вы, вы видите это? Он, знаешь, как а, как боженька, который советы раздает <laughs> в облаках. А реально в облаках. Кстати, кто не видел вот этого человека? Mm. Это Шрек mm. а, в перчатке бесконечности с флагом Российской империи на правом <с плече С, с флагом это? России на животе, Украина, с серпом да, молотом и молотом на Украина. спине На левом плече Украина, флаг Украины И тут, и тут нет, еще что-то Это Российская империя Слушай, у тебя смысл нам делиться на команды? А нет, да. веселее Объясните, ну, как у ВХК да, играть да. для начала а, У тебя, смотри, есть вот мир ты там ходишь, бегаешь, а а хпшки не восстанавливаются вот. А, подожди, не восстанавливаются. Да, не восстанавливаются, Уж даже если полные это. Да. Их можно восстановить только золотыми яблочками. Только золотыми яблочками, зельями регенерации или супчиками с ромашками. А, давайте по парам, пожалуйста. Так, я с кем? А, да. Слушай, а можно это сам? О, здорово. Я тебя отомщу за это. Знаешь, почему-то я А почему мне дали без микрофона? Я передумал быть в команде. Передумал, да? А, ну все по одному. Что происходит? Подожди. Нормально. Нормально. Все нормально. Там портал есть с двумя золотыми блоками. Не вижу сундука пока. Нет, вижу. Или не вижу. Не вижу. А. Че, начало? Надо, ага. наверное, поздороваться. Да. Пофигу, собирай Шу, грибы. Всем привет, у нас у Хука. до свидания. Да, собирай грибы. Грибы для еды. так где? А что за... Я собрала. Ага, мы прямо на границе. И эти майки собирай тоже. И граница мира я, уже сужается. Я разбираюсь. В смысле? Вот, посмотри справа. Было только что тысяча. Пошли, короче, подальше чуть-чуть от границы. Да, надо подальше от границы и сразу в шахты забуриться. Сейчас, добуду еще дерево рукой. Блин, мухоморов бы. Да, морок, кстати, здесь нету. А вот здесь есть и уголь, камень. О, пошли. В... Там пещера? Нет, а. просто углубление. Вообще, так-то убежать на центр, да? Там. Это уже попозже. Там ну, да. в центре будут все, наверное. Блин, стрёмно, что-то постоянно на этой границе. А здесь слава есть. Держи. Можем в Незер пойти. Есть что. Незер. А что мы там, мы, думаешь, мы там выживем сейчас? сейчас. У нас вообще нет. ничего Но нет. потом. Блин, А потом ее уже не будет здесь Если начал около берега закапываться Я стремаюсь сейчас под землю идти Как-то граница вообще быстрая Будем копаться в сторону спавна Тут постоянно надо будет копаться Нельзя вообще никак останавливаться Ой, слушай, я только что осознала Мини-карта является запретной Да, наверное Сейчас я отключу тогда Она мне просто выключена по дефолту о, слышу паука. Я, наверное, субтитры включу. Думаю, это не будет э, учительством. Нет, субтитры вроде как можно. Так, слышу вот зомби, были. много пауков. Советовала мне идти куда, где есть. Там хотя бы пещера будет. Так, это шахта. Это шахта, отлично. Фу. Заброшенная. Тут рядом воду, слышу. Спускайся вниз, я уже прокупался. Сейчас, железо дуб, ладно. Из железа мою кирку сначала, да? Тут а -а -а. четыре штучки Четыре штучки? Делай кирку и щитка, Ну, себе ну, Лучше тебе, потому что... <laughs> лучше тебе Почему? Потому что я так поняла, ты будешь соваться во все, во, все, во все это самое А я не люблю рисковать, я человеку, бай Ж... Не рискован А я спидранишь Слушай, давай, давай продолжать копаться, потому что я Железо не Железо есть лестковать. А, здесь паук Нормально Паука не заметил Допши да, в шахте, здесь все нормально уже нас более-менее круг железо угу. класс шахта большая mm -hmm. просторная Верно, только осознание того, что мы не видим границу, меня немножечко пугает так я пошел дальше там зомби я пошла от границ копать что чтобы подход был играй сверху аккуратно пещера пещера mm -hmm. аккуратно а че в смысле че такое у меня там? а полсердца. серьезно ага кто-то уже мелкий собежитель! Это проблемка. Прямо, поток? прямо тут в шахте. Минус два сердца. Бей его, Ой, бей его, бей его, бей его, бей его. Проблема в том, что я не, не умею попадать по ним. Вот здесь много железа, можно сразу броню сделать Стой. Вижу, там освещено что-то. Там лава. Ой, ёлки. А нет, там граница. Забери меня, пошли. Иди, иди, иди, иди, иди сюда, иди сюда я Да я видела, я не хочу к границе идти. Здесь еще железо. Погоди, я куда? В какую сторону ли? Я мне в Скелет еще полтора сердца потерял. Аккуратно играю. Я прямо близко к границе. Ага, экран красный. Все, все, все, все. Так. Я пол я не заставил. Нормально. А зачем ты пошел на границу? Здесь дофига железа. Аккуратно. Длина ударила. Отойди отойди, отойди, отойди, отойди Угу Что там железо? Железо вкусно. Я вижу границу, слушай, надо мне <laughs> Я Дышу тоже надо? видел, я прямо Здесь скелет стрелял, а там крипер Здорово Не взорвись Предлагаю так пойти давай. наверх Давай копаемся Там ночь правда будет сейчас А вот это мне не нравится уже 16 минут, там прям самое разгорнущее Как ты говорил, супчики делают там, которые восстанавливают? А... У меня маг есть А я не помню Никогда их не делал Я тоже Там нужно, получается, сделать, скорее всего, похлебку Ща, погоди, загуглю Да, загугли по быстренькому. Так, здесь теперь аккуратнее Здесь могут быть игроки рядом, он там граница Слышу паукаря Да не бей его, он мирный теперь Боже ага нифига. Мирный, не мирный. Аккуратно, щит, щит, щит использовать. Да я забываю про него. Я думал он мирный. Ник... никогда. Вот сейчас же, наверное, это из-за хардкора. Короче, если видишь моба, бей его раньше, чем он тебя. Ага. Хей, hey, четыре сердца. Mm. Маэстро похилился, у них они откуда-то зелье сделали. Да, нам нужно, получается, миска, мухомор. Обычный мухомор. гриб Мухомор У нас нет мухомора Они очень редкие здесь Должны это быть Плохо Да Мухомор можно разве что только в темном лесу добыть Но А здесь не было ценить. темного леса А у нас вся, вся карта, это один биом? По идее, да Там есть еще чуть, -чуть пустыня угу. Нашел мухомор О. Сейчас попробую, может не сработает <свят> Я ни разу нет, не делал должен... Еще мухомор Подозрительный суп. Че, есть? А не могу. Да. У меня голод полный. Ой, мухоморы. Еще? Добавь все. Да. <гас> Игроки! Где? Ты где? Ты где? <гас> я... Я, я, я не вижу тебя. Давай уже, пофиг, не, не спринтим. Точнее, спринтим, наоборот. Да. Все равно надо голос потратить, чтобы похилиться. Интересно, они меня заметили? Не знаю. <гас> Скоро узнаем. Скоро, кстати. <гас> э... <гас> Заметил, они там что-то собирали. Я их только заметила, сразу рванула от них. Курочки. Надо для перьев, К сожалению, придется убить. О, потратилось. Потратилось? На. Да. Да. Okay. У меня точно не... не шарахнет. Не думаю. Не уверен. И а... чё? Не знаю. Что за эффект? На Е нажми. А, ничего. В смысле? Время гугла. А нам насколько должно хилить? Знаешь, мы не те цветки собрали. Ну, ну ромашки и... надо. А, а мы маки собираем, надо ромашки. Ну да. Я, я как бы, ну, я думала, что там еще какой-то супчик, раз мне маки говорят, собирать. Нет, это я просто. Ой, я забыл, как ромашки ну, хилят. Нужно... Здесь нужно ромашек, ромашек вообще не, не водится. Нам нужна у костная мука. Вот что нам нужно. У меня есть костная мука, у тебя есть кости? Еще. Кстати, скелеты этого не выпало. У меня выпала вот одна кость. Блин, здесь ни одного. Здесь ромашки вообще нереально добыть. Только если костной мукой у на поле. На поле. Здесь поле не было. Подожди, а костной мукой выращивать, типа, на траве обычной. Ну, понимаешь, там такой маленький шанс. Да. Тем более они Пустыня. Игроки. Игроки. пиши, пишим, пишим, пишим. Просто бежим. Я не оглядываюсь. Не оглядываюсь. Нашив, сядь. Нашив, сядь. Уплывай, просто беги и там... Спрячься за дерево, не знаю, нашив, сядь. Даже... Элементарно, у тебя Блин. сколько кремния? Два, по-моему, выпадало угу. Да Давай сюда. Слушай, прикол в том, что, по-моему, в той, с той стороне Тоже, тоже игроки были, на. Сейчас ежики. я сделаю хотя бы лук, у меня только на один хватает Так И стрелы Блин, железо бы сейчас для лавы и для ведра воды Все, пошли вот сюда, не-не-не, пошли да. вот так вот Стоп Они там, они там, они там Где? Я вижу их Они вот справа, вот, вот Справа. Не-не-не-не, сзади, сзади. Смотри, куда я вас бью, смотри. А, куда они я вас тоже бью. нас видят. Смотрит на меня. Может, бежим? Может быть. А Они граница? Мы, кстати, близко к нулям. Мы вообще на нулях почти. Посмотри на козы. Минус 21. Каньон. Здесь каньон. Можно же когда бы... Ты бы не уходил, самое. Блин, ночь, кстати. А, кстати, ночь. Ага, а, так они за нами стопудово побежали, так что предлагаю спрыгнуть в каньон Мы оттуда выберемся, потом, ладно Выберемся, ты вот, смотри, спускайся сюда вот, на вот этот мостик, Я падаю Еще. Давай просто больше железа там ага. Топор и ведро хотя бы Сейчас у нас скелет перебивают. Да. да, здесь ни у кого алмазов нет М Как думаешь, мы о выигрышном положении, когда мы нет. находимся внутри здесь, вот именно? Нет но с а другой нет. стороны, мы можем убрать всю воду, они сюда не спрыгнут. Лук надо бы. У меня есть лук. У тебя, у тебя ну, есть только... 1, только, только один, у меня одна нитка. И десять стрел еще. У меня есть одна нитка. Mm. Еще надо. 51 минус 9. Ну, в принципе... Ой, у меня штанов нет. Я только сейчас понял. О, сейчас я сделаю. У меня два железа. Держи. Четыре. Mm, спасибо. Что такое? Кто это? Что такое? Здорово. Здесь? Что? Что? Ред. Ред. Здорово. А что ты здесь делаешь? Иди отсюда. У нас здесь ХК. Я просто спать лёг. Это самое... Ну, спокойной ночи. Иди. Чё, у вас происходит У УХК. Да, иди. Все, спокойной ночи. Иди спать. У нас здесь напряженная ситуация. Пока. Так. Предлагаю... Что еще можно такое сделать, что их можно прям, знать? Предлагаю вкопаться в гуру. Смотри, можно переплавить два кусочка камня, чтобы за нами заделать э -э проход. Смотри, обычно, обычно выигрывают тем, кто выше находился. Да, нам надо по повыше. Строим Они там есть. Вот. Сверху, видишь. А, это зомби. Это зомби в кольчуге. Так, все, бери. Смотри. Блин, там камень был, ладно. Смотри, вот здесь андезит. Можно так сделать. Пошли, иди сюда. Здесь можно дезитом заделать. Э... А, ага. Ага. Отойди. Блин, надо бы в ту сторону. Алмазы. Угу. Вот сюда теперь ходи на шифте. <сёк> а, я не смогу, я не могу спуститься. Эф. Там уже умер один чел. Драк один. А почему раньше можно было? Сейчас нельзя. Что можно было? Раньше можно было. А, нет, вот а. так можно. Тут... Мне кажется, это не поможет, если тут застанется mm, кто-то. Понимаю. Слушай, развалить его команду, пока он или он один. Он один. А он один. Оба. Здрасте. Что там? Пещера. Пещера. Заделывай. Ага. Здесь гравий... Аккуратно там грави, может быть. Ставь по себе факел. Я здесь чуть на грави да под гравий не, не зашел. Я я я копаю, я с... рядом не стою, когда типа я над собой никогда а -а -а. не копаю. Ну и правильно. Я же про-майнкрафтер, этот самый, э, перестраховщик. И все на, на Академии такие, господи, какая ты перестраховщица, да надо рисковать. Я говорю, ну да-да-да, рискуй, рискуйте, пожалуйста. В итоге у меня всего э, смертей 27, по-моему. Но это из-за того, что я либо специально... Угу. ...выделся. В да господи, я тебе тут читаю лекцию, что не надо на собой ага. копать это А ты? Минус сердца. А, ты... а, у Кири столько же хп, сколько у меня почти Пол сердца больше По идее, их можно убить одним ударом меча просто мяча. Так, у меня Рядом. больше всего хп Тебе нужно быть аккуратнее, чтобы не потратить их Есть ли смысл нам копать? Железо. Особо нет, нам бы нитки Ага, тут тоже земля Ничего, О, там, наверх, там ник, там ник, там ник был Там ник был, там ник был Вон там Сейчас вот сверху. Вот, видишь. Опять с шифта встал. Не вставай с шифта. Это драк. Это драк. А, это вижу драк. Ага. Че, пошли к нему? У него мало хп. <текл> а, его можно к нему нарубить. Только с шифтом. И желательно autumn. сбоку вообще прокопаться, чтобы. Ага. Ну, как бы вот тут уже поверхность. Ага, да. Ладно. У меня блок не ломается. Че там? Что это? Ты там что-то рвануло. Там... У меня блоки не ломаются здесь вот в... Вот, вот. Смотри. Блоки не ломаются. Попробуй сломать. Сама... Не... Маэстро. Че нападаем? Нападаем. Так, давай, с двух сторон. С двух сторон. Собто Кири будет звать. Там будет Кири рядом. Скорее всего. Ой, ё это... Нет, это торговец. <с> торговец на УХК. Так, а где он? Я его потерял. Вот он. А ты где? Я у торговца. Е Норм. Че, поехали? Шоу начался. А, здесь Киря. С алмазом мечом бегает. Нормально он там строится? Вижу, за, за тобой, по-моему, кто-то бежит. Это я, за ним. Да, бежу. за это. Ты... За мной бегут. За Фоль тобой ш... бегут. Давай. Ой, господи. Щит, щит, щит, щит, щит, используй. Одно сердце. Давай, давай. Я верю в тебя. Готов. Норм. Готов. Ох, ты где? О, я умер. А кто остался? Ты. В смысле все? Да. А, а, а, это я осталась. Ой, алмазный меч. Я злодей. Погоди. Ничего не будет. Чего мне так пугаешь? Закопай. Ну, как не орал, когда Окси за мной бежал. А. Я ручки трясутся, я пойду убьюсь. Там там снизу пещера можешь спрыгнуть там. Вроде как больше Можешь еще ниже прокопаться в бок. Пока. Вот такая вот тестовая игра у нас сегодня получилась. Немного лети собралось, но в принципе нам понравилось. Мы пояселились. Были, конечно, некоторые проблемы, и все закончилось довольно неожиданно. Ну что же, это А, то есть меня никто не верил, я поняла. Меня изначально не верил. Я, я... Я... Я поняла... Тоже, я маэстро, первый маэстро, раз на УКК не маэстро означает, ма. что я не могу победить! А, кстати, знаете, когда мы с Хайди первый раз на... зашли на этот... как его? Майстер. ты Мы знаешь, 4... в крест-накрест... А что такое? вот, вот это лучше. Сначала был фул House, мы... победили, потому что челикиту поливнули. Потом два раза играли в а обычный, а нам чуть-чуть а? боль а не а хватило в раундах. А а а а потом... И всё... Где можно? А можно меня так? Я хочу посмотреть. Ой, вы что там Люди, вам нормально тут вообще? Ой, а что за ад начался? Летите себе обратно наверх там. Там веселей. Да. Где тут платформа? Выше. Выше? Что там за ад начался? Ой, ой. Погоди, погоди. Ой, у меня лагает. Ой, ой, ой. Ааааа, коп, минус! Минус впс Вы Мне на сколько написано, вы сделали? Ага что это, Я там